Монголовед и буддолог. Основатель Монголоведной школы России Осип Ковалевский был ректором Императорского Казанского университета. В честь его 220-летия в УЗИ стартовала международная конференция. Вторые ковалевские чтения. Ковалевский не просто посвятил свою жизнь большой науке и нашему университету. Он стал творцом университетской науки о Востоке и университетского востоковетного образования. Главной темой конференции стало обсуждение освоения наследия Осипа Ковалевского. Участие приняли зарубежные и российские ученые, одного из которых наградили за работы востоковедения. Медаль Казанского университета имени Христиана Френа вручил ректор Ильшат Гафуров, члену корреспонденту Российской академии наук, директору Института Восточных рукописей РАН Ирине Поповой. Я занимаюсь древним Китаем, древним средневековым Китаем, я занимаюсь письменностью, эм, дуньхуановедением. Уважение к письменному слову, к памятнику, оно свойственно народам, которые ценят свою традицию и свою культуру. И чтобы понять их, понять их э, менталитет, понять их э, современные действия, современную политику, необходимо, конечно, изучать их традицию, их историю. Ирина Попова отметила, что не только во времена работы Ковалевского, но и сегодня в Казанском университете активно развиваются исследования в области востоковедения. Об этом говорит и конкурс на востоковедческое направление, и огромное количество форумов, конференций, которые на нашей площадке сегодня проходят, и отношение к нам, тех руководителей, центров, которые, в общем-то, являются ведущими не только в нашей стране по данному направлению, но и в целом мире. Коллеги из российских и зарубежных университетов продолжат обсуждение трудов Ковалевского и значимых тем в области востоковедения в онлайн-формате до 2 декабря. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.